Независимо от того, вызвано ли это стрессом или событием, изменившим жизнь, изменения в психическом здоровье – это нормально. Однако разница между этими изменениями, а полномасштабное психическое заболевание – это настойчивость. В современном обществе проблемы психического здоровья по-прежнему подвергаются стигматизации, но психические заболевания более сложны, чем их внешние проявления. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы уточнить, что это видео не предназначено для использования в качестве диагностики и не предназначено для того, чтобы внушать беспокойство. Цель этой статьи, как мы надеемся, состоит в том, чтобы привлечь внимание к некоторым признакам беспокойного эмоционального состояния. Вот пять признаков того, что ваше психическое состояние может измениться. Номер один. Вы испытываете апатию. Испытываете ли вы недостаток интереса в вещах, которые вам раньше нравились? Апатия – это постоянное отсутствие страсти. Это может вызвать у вас чувство незаинтересованности в знакомстве с новыми людьми или пробовании новых вещей. Но это также может привить безразличие к тому, что вам нравится. Внешне вы можете не проявлять много эмоций, а может быть и наоборот. Чтобы заставить других меньше беспокоиться или избежать стигматизации, вы можете чувствовать давление, требуя быть более выразительными. Однако в долгосрочной перспективе апатия может негативно сказаться на ваших личных отношениях и производительности. Номер два. Вы испытываете диссоциацию. Еще одним признаком ухудшения психического состояния является диссоциация. Диссоциация принимает множество форм, таких как дереализация, деперсонализация и диссоциативная амнезия. Дереализация или деперсонализация часто ощущается как внетелесный опыт или ощущение нереальности происходящего. Эти, а также другие формы диссоциации возникают из-за сильного стресса. Это способ вашего тела справиться с неприятным событием или эмоцией. Пожалуйста, проконсультируйтесь со взрослым специалистом, если вы испытываете какие-либо формы диссоциации. Номер три. Вы отдаляетесь от своих друзей и семьи. Социальная замкнутость также может быть признаком изменения вашего психического состояния. Конечно, вы не обязаны посещать светские мероприятия. Можно остаться дома, если вам нужен перерыв, так что этот знак немного субъективен. Если вы обычно не выходите на улицу, социальная замкнутость может быть просто вашим обычным поведением. Более верный признак – это если вы активно избегаете встреч с семьей или друзьями, потому что вам больше не хочется их видеть. Хотя социальная замкнутость не кажется таким уж зловещим признаком, она может создать нагрузку на ваши потенциальные отношения. Номер четыре. Вы испытываете перемены в настроении. Один из самых распространенных признаков, что вы, возможно, испытываете нестабильность психического здоровья – это перепады настроения. Будут моменты, когда ваши эмоции могут взять верх над вами, но обычно вы можете перегруппироваться и контролировать свои эмоции через некоторое время. Однако, если ваше эмоциональное состояние ухудшается, вам может быть трудно восстановиться. Вы можете чувствовать себя более чувствительным, раздражительным или критичным. Хотя ваше эмоциональное и психическое состояние не единственное, что влияет на ваше настроение, постоянные резкие изменения могут указывать на нарушение эмоциональной регуляции. Эмоциональная дисрегуляция может вызвать еще больший стресс, проблемы со сном, напряжение в ваших личных отношениях и усугубить депрессию. И в-пятых, у вас развелось нездоровое поведение. Выработали ли вы нездоровые механизмы совладания, чтобы заглушить свой эмоциональный стресс? Например, часто пропускать приемы пищи или причинять себе вред. Психическое напряжение или стресс могут привести к тому, что вы будете вести себя по-другому или не в своем характере. Это может заставить нас быть более взволнованными, участвовать в рискованных действиях или вести себя радикально. Если вы относитесь к любому из этих признаков, лучший ресурс – это психотерапевт. Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к ним, если вам когда-нибудь понадобится помощь. Итак, имеете ли вы отношение к какому-либо из этих знаков? Мы надеемся, что это видео поможет уменьшить стигматизацию в отношении психических заболеваний и проблем, а также привлечь к ним больше внимания. Пожалуйста, обратитесь к специалисту по психическому здоровью, если вы испытываете трудности. Поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, которые также могут найти в этом видео полезные советы. Обязательно подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на колокольчик уведомлений для получения новых материалов. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Большое вам суперспасибо за просмотр. И мы увидимся с тобой в следующий раз.